Всем добрый день 6 апреля Ну погода никакая по-прежнему весна никак не начнется три ночи подряд заморозки до минус3 днем плюс 8 плюс 10 как семьи выскапывают на пару часов где-то по пыльце поработать а так вообще смотрю апрель не особо и май начинается до 20 не выше ну будем как-то променяться о чем я хотел сегодня уточнить не рассказать а уточнить как продержать темп второй матки по активности яйцекладки. Мы отстаем, я вижу, от графика, потому что пчеловоды где-то нарыли 10 маток уже работает в семье, а мы никак с двумя не разберемся. Но ну, тем не менее. Так вот, смотрите, какие способы продержать матки активность я применяю. Первый. Я уже говорил. Вверху создать условия по минимальной площади то есть основной объем пчелы предоставить при воспитании первого поколения одной матки одной пускай пока вторая посидит здесь соответственно утеплить хорошо гнездо Пускай вторая пока создает видимость, что она матка, начинает сеять, где-то там найдет какой-то очаг, то есть небольшое количество ячеек и будет проявлять активность. После первого поколения, после смерти первого поколения, уже можно будет верхнюю матку, верхней матке давать какое-то количество рамок. Ну, сил семьи покажет. Второй способ сдержать активность леток закрыть, потому что в отсутствии летной пчелы большой активности матка не будет проявлять. Понятно. И третий способ, третий способ, независимо от того, какой там будет леток, вернее даже не по литку не в литке речь вообще не а после того как выпускаю я одну матку для активности ой, 1 апреля выпустил а вторая остается в изоляторе на второй улочке вернее на первая одна рамка одна рамка и улочка и вот они сейчас сидят уже неделю никакого расширения гнезда все компактно семья развивается с максимальной экономией каждой калории никуда мы не не расходуем это, это тепло в одном гнезде находятся две матки но одна работает а вторая пока находится в изоляторе Вчера из одной семьи забрал, где уже матка, я говорил, показывал в ролике, ну как-то выскочила из изолятора и уже села. Делал ревизию, весной уже печатный расплод, а та сидит. Три пчелы всего-навсего в изоляторе, ну свита не разовешь. Но тем не менее матка жива, ее кормят и пока держат. И я ее вчера, вот, минимум две недели она уже просидела, про активности одной матки, там просидела. Я вчера пересадил ее на хорошую, сильную семью, потому что это, в этой семье пчелы было на две матки маловато. Поэтому я вчера в клеточке создал микроотводок на две рамки, в клеточке пересадочной посадил, сегодня выпустил. Через лухую переводку к основной семье. Буду показывать там на пасеке. То есть вот это три способа, как сдержать активность второй матки? Не спешу я сразу две запустить в работу. И те ситуации, когда говорят, ну маток там много, для того, чтобы было много маток, и они принесли пользу, по увеличению семьи, соответственно, должна быть сильная семья. Повторяю, постоянно об этом говорю, делаю на этом акцент. Не матка делает пчелу. Не матка. Пчела делает пчелу. Матка просто положила яйцо. Она их этих яиц может разбросать больше собственного веса за сутки. Если некому будет кормить, о какой силе, о каком росте семьи может быть речь. Если семья перезимовавшая не тянет даже одну матку, даже для одной матки бывает количество пчел мало, и это может быть чревато именно от болезнью расплода, потому что не хватает кормилиц. Семья в активности, в хорошей активности. Кто пробовал уже, тот может убедиться, Матка одна, краевой паре подошла, все, там, там ничего не сделаешь, режь маточник и не, и не режь, все равно раз уже инстинкт сработал, и тем более третья стадия, там вывести из этого, из этого состояния будет тяжело. Вторая матка всегда даст возможность эту пору проскочить, роевую, раз, получить товар. И второе немаловажное преимущество, то, что семья не прекращает не снижает темпы по выкармливанию расхода, то есть по наращиванию силы. Первый вариант я практиковал, самый простой, определить слабые после зимовки, определить, то есть прикомандировать слабые семьи к сильным и таким способом помочь и слабой семье, чтобы нижняя подогревала подогревала, помогала создать микроклимат этой семье своим теплом клуба. И второй, вторая польза от нижней семьи, конечно же, поделиться пчелой. А верхняя семья, в свою очередь, создаст условия сохранения рабочего состояния нижнего деления. В общем, такой симбиоз своеобразный. Ну, это, когда, это касается Семейки слабенькой Понятно, там матка своя Свита какая-то, какое-то количе, Количество пчелы Эту тему мы уже обкатали Работает, с весны распорядились Второй способ Подсадить матку Одну всего лишь матку В прошлом году я показывал Где-то в апреле месяце Я подсаживал В этом году я хочу подсадить два возраста Два возраста мата и понятно, перезимовавшую уже есть опыт, и подсадить молодую уже этого сезона. И как раз молодые будут появляться матки у матководов перед цветением акаций. И подсадить эту матку вторую молодую уже до этом, и чтобы она сработала точно так же по созданию такого ну, рабочего состояния в общем, но когда начинает она откладывать яйца, постепенно убирать молодую пчелу, между матками будет уже феромонная конкуренция, почему-то я хочу отдать еще достоинство и э, то, что матки работают активно, продолжают работать активно, возможно между ними идет между феромонами и конкуренция, чтобы пчела как-то вот на это либо не реагирует, что продолжает активно работать, либо какие тут еще механизмы, не важно. Самое главное для нас то, что семья работает активно. Поэтому, если два возраста маток хорошо впишутся в эту технологию, значит все. Наша семья матки может либо самим выводить уже, либо где-то приобретать по сохранности по сохранности маток я просил пчеловодов, кто знает эту тему и знает ссылку, такую кассету видел, показываю такая кассета и множество отделений множество отделений в каждом находится плодная матка 16 и 16 оно выглядит вот таким образом, рамка и с одной стороны это диск, и с другой. В общей сложности пчеловод за зимой сохраняет вот такое вот количество, уже не единицы, а уже несколько десятков. Можно будет применять эту тему, не рискуя семьях, вот в изолятора, как две матки, потому что, ну, это... Мало вероятности, гарантий мало, в этом году тем более показала зевовка. Вот, в моем положении гибель первый раз за сколько лет. Но тем не менее, есть риск потери маток. Поэтому, если такая тема работает, сохранности отдельно маток где-то в безматочной семье, и такое количество. А такое количество маток можно на протяжении сезона их обгулять, микронуклеусах, в отводках, там, как будет получаться на протяжении всего лета. И к концу сезона этот банк маток определить вот таким способом для сохранения. А весной семьи посели, как там будет выглядеть, не дрожать над каждой маткой, как она перезимует, там, получится, не получится, мы запускаем семьи в хорошее развитие. А для двухматочного старта Берем непосредственно уже одну матку, где-то, может, сами будем так зимовать. Ну, самое главное, чтобы конечный результат был увенчан, увенчан успехом. Перезимовавшая нормальная семья, туда подсаживаем матку, все, мы проходим, проскакиваем это роевое состояние, и не теряем, подчеркиваю, не теряем темпа наращивания силы семьи, будучи двухматочным. И до главного взятка, все. Дальше уже вторая матка в этой семье не нужна. Отдельно ее как-то реализовываем, отводок делаем. Но самое главное, чтобы закончить сезон уже с одной маткой, как она там будет, семья это выглядеть, получить товар, закрыли в изолятор, не закрыли, это каждый будет смотреть по ситуации. Теперь, если пчеловод ну не практикует он этого двухматочного, а слабые семейки остались. Остались, сохранил он то количество, все нормально у него с его спокойствием, с его этим количественным синдромом, неважно. Осталась пасека, разношерстная, сильные и слабые семейки. Пчеловод планирует по старинке подсиливать, уже затем брать у сильных семей рамки печатного расплода и подсиливать слабые ну практика сколько я и знаю применяется так вот на что я хочу обратить обратить внимание пожалуйста не берите первый печатный расплод у нормальной семьи не забирайте для того чтобы быстрее запустить быстрее усилить этот слабенький отводок не отводок, а слабую семейку, которая перезимовала потому что зимующая пчела воспитала ценой собственной жизни, можно сказать это поколение создала этот баланс по расплоду, уже печатному из расчета на то, что выйдет молодая пчела и она этот баланс затем удержит и дальше пойдет воспитание поколений с учетом того, что был создан фундамент в лице расплода. Ну, первого, который выкормила зимующая пчела. А зимующая пчела старая способна выкормить одна-одну. Если мы сейчас выдернем эту одну единственную печатную рамку расплода, подсилить отводок, мы, конечно же, этот баланс нарушим. Мы нарушим этот баланс. И если, она сама, если хорошая, конечно же, сильная семья, как-то сработает. Если по силе средняя, все, мы подорвали вот эту, эту пропорцию. И либо за, в лучшем случае она затормозит развитие, в худшем, если кормилец не хватит на следующую активность матки, то мы еще заложим ее условную потолок или бомбу какой-то по болезни расплода Поэтому только второе поколение. Первое выкормлено, этот баланс мы сохранили, затем уже пошло, биологическая миссия распределилась между оставшейся пч... зимовой пчелой. Она будет свою дальнейшую работу выполнять по... как фуражиры, а уже вышедшая молодая пчела примет на себя обязанность кормилец. И уже второе поколение печатный расплод можно брать для подсиливания. Все равно это отводок, не отводок, а это слабая семья у вас, ну, конечно же, не будет участвовать в первом товарном медосборе, даже пчеловод пускай не мечтает, но будет греть его самолюбие, то, что эта единица штатная осталась, и разумно ее подсиливать мы сможем довести ее до логического состояния посилия на конец сезона. А у этой семейке слабой можно брать открытый расплод и давать сильный на второе поколение. Вот тогда будет хорошая вот эта вот взаимопомощь, содружество, для того, чтобы и продлить сильной семье рабочее состояние, потому что открытый расплод нужно воспитывать. И как раз хорошо, когда это будет, эта взаимозамена будет подходить и совпадать с этим сроевой порой. Понятно, когда будет но открытого расплода, его кормить нужно, то семье может быть не до дороение. Отвод, формирование отводков. Получили мы в прошлом году, кроме того, что был сезон по развитию, по кормам никакой. Еще и клещ нам дал прикурить. Поэтому стараться не упускать, не упускать момента, чтобы приятно с полезным на акацию. Этот пик, клещ, который сохранился там в зиму, перезаражение началось уже от дикой природы или от семей при приворовстве, значит, он пошел развиваться в семьях. Расплод есть, какое-то небольшое количество клеща и пошло развитие, прошло накопление. И вот спустя два месяца, как раз после начала активности, уже будет там его определенное количество, достаточное. То есть он на пике большого старта. Сначала это было размножение уже, уже для молодых, появление молодых самок. А затем уже, когда молодые самки появятся, вот тут они включат все свои способности, все свои резервы, то, что у них есть, и нам по максимуму будут проявлять тоже активность. И нужно в этот момент обязательно семью разгрузить по этому количеству избить этот темп накопления паразита. Если мы делаем отводок, семья, делаем отводок, то его можно сделать в двух качествах расплода ну, вот здесь сделали мы отводок неважно на, на просто для була маток или основную матку перенесли а здесь будем обгуливать так вот, если мы сделали отводок, можно сразу, конечно, если это будет отводок на старой матке, можно его сделать на печатном на выходе расподе. А здесь обгуляем, ну, будем обгулять, соответственно, молодых маток, поставили маточники. Сразу на печатном, печатный на выходе. Матка начинает сеять. Пока появится первый э, печатный уже от новой активности, тот уже выйдет. Если не получается печатный на выходе расплод, ну малая какая ситуация, значит можно продержать дня на 3 в обычной пересылочной клеточке, на 3-5 дней и затем выпустить. Ничего страшного, летная пчела все равно уйдет. И активность у матки будет такая, полунулевая, только начнет э, набирать обороты. Поэтому ничего страшного, на 3-5 дней закрыть, ну, а затем выпустить. И чего мы этим добьемся. Того, что когда она начнет сеять, уже наверняка выйдет тот расплод старый печатный. А этого еще не будет. Обработать от клеща, обработать от вороба. Ну, а здесь картина будет понятна, пока матка гуляется, не будет печатного расплода и этот обработать. От клеща и этот обработать. Но отводок на старой матке можно сформировать и на открытом расплоде сразу. И сразу же обработать раствором щеве от клеща. Понятно, не будет ситуация без печатного расплода. Но так как из открытого расплода пока он станет печатный, и затем пока выйдет молодая пчела, матка плотная. Начнет сеть появится личинка, ее нужно кормить, нужны кормилицы. Поэтому при формировании на открытом расплоде как можно больше стряхнуть молодой пчелы. И обработать от клеща. Ну и понятно, в этой семье родительская пока гуляют молодые матки, тоже не будет уже печатного расплода. Обработали и этот. Эту семейку. Так что самая главная задача нам.. Не дать паразиту размножаться. Химия нас не спасет. Будет, будет мутироваться клещ, применяться. Будем бить, будем уничтожать, скорее всего, больше пчелу, чем бороться с паразитом. Потому что нужно не забывать любой окорицид. Мы постоянно об этом говорим, постоянно я напоминаю. Любой окорицид автоматически становится инсектицидом. И в последнее время вот уже идет такая конкуренция черная. Кто больше вреда приносит воро, э, пчеле? Пчеловод или клещ? Мы начинаем беспощадно, уже панически в конце сезона обрабатывать этого клеща. Знаем, что нужно в зиму пустить семью с минимальной заключенностью. Зима для нас любого уровня пчеловода, был, был экзаменом зимовка, так и остается. Поэтому, я говорю, химия нас не спасет. Для того, чтобы снизить максимально закрещенность на конец активного сезона в семьях, я считаю самым эффективным способом не дать ему накопиться до урожающего количества. И вот эта ситуация, через где-то через два месяца после начала активности, совпадает это с, с роевой ситуации с формированием отводка и обработать клеща. То есть безрасплодную ситуацию можно использовать, ее создать, использовать для вот этой цели. Не, не практиковать такого и такой возможности, затем в конце сезона будем расстреливаться всех видов оружия и больше вреда принесем пчеле и поэтому и биоресурс у нас такой одни уже начинают проседать семьи перед зимовкой, какие-то на протяжении зимы остальная часть начинает выкармливать расплод и этот биоресурс затем уже скармливается или в лучшем случае произойдет взаимозамена. А то бывает такое, что облетела семья хорошо, только начинает выкармливать расплод и все и села. Ну ничего, променимся. Всего доброго, до свидания, работаем. Началась весна, так что включаемся в работу.